молодому поколению, вообще, наверное, сложно это представить, а на самом деле ведь информационное поле, в котором работали советские архитекторы, оно было очень сильно ограничено. Ну, большинство советских архитекторов не видело зарубежных журналов, но тем более тогда да, мало кто был вообще за границей и видел, видел эти объекты в натуре. Да. и поэтому, конечно существовали очень мощные региональные особенности то есть в каждом регионе. И более того, даже когда мы смотрим вообще вот советский, советский модернизм как явление, ну вот если, ну, если мы берем 20-е годы, то мы очень четко видим да, там различия там между скажем, конструктивизмом в Новосибирске, конструктивизмом там, в Иваново. Да, при всей близости этих явлений. Если мы берем 60-е годы, 70-е годы, 80-е, да, то э, тоже мы видим очень серьезные различия именно региональных школ, потому что есть там, скажем, региональная школа Иркутска, да, очень интереснейшая школа Павлова. Вот. Она совсем другая, чем то, что происходило в Новосибирске, тем более другая, чем то, что происходило, там, например, в Ереване, в Тбилиси, да, там, да, в каких Москве, в, в Ленинграде, в Прибалтике. То есть, и как бы, вот эти региональные особенности они накладывали. Ну, это тоже связано отчасти как бы, да, с недостаточностью информационного взаимодействия, потому что, по сути, был... Один журнал архитектуры СССР, да? вот, который публиковал какие-то лучшие работы, и через него происходил такой культурный взаимообмен архитекторов. Вот. Кто-то где-то ездил, что-то видел, да, то есть где-то общались на съезды союзов архитекторов. Но все-таки это был э, объем информационного взаимодействия, несопоставимость с тем, что происходит сейчас. Я бы не стал говорить, наверное, вот именно о Сибирской архитектурной школе как вот, каком-то таком едином явлении. Скорее, все-таки здесь были локальные. Новосибирская архитектурная школа, была Красноярская архитектурная школа, была э, значит, Иркутская архитектурная школа. То есть это все-таки такие вот явления, которые в таких крупных центрах. Да, они работали там, да, вот те люди, которые создавали Новосибирскую архитектурную школу, они перед этим, ну, многие из них поработали в Новокузнецке, например, да, потом вернулись в Новосибирск, уже команды, и, и стали работать. То есть, да, было такое вот взаим, взаимопроникновение, но, который, ну, вот в целом, да, вот это все, ну, да, можно, наверное, назвать как Сибирскую архитектурную школу, но она была все-таки такая локальная.